то э, расшатываем все мышцы вокруг бедра по кругу, да, в эту сторону, в эту сторону. если человек много ну, держит, да, вы ему подскажите, помогите, там, потрясите его, вот это, или дополнительно вот, расписли да. И потом главное, чтобы это было неожиданно. Держаться лучше не за мясо, чтобы оно не сижал а за кость. Держим кость. Подержим, О! Вот. Еще лучше выражаться. Было, да? да? Вот, практически параллельно, почти параллельно столу вот удерживаем, да? Второе движение. Это вот коленку вставляем. Вот расшатали и вставили. А теперь Третий. посмотрели, где ровнее нога, тебе Нормально. Вот эта нога чуть длиннее. Но это мы тебе запасно сделали. Как он расходишься, выровняется. Побольше мы так. Выровняется. А Теперь выдергиваем э, таранную кость это находится. Берем за стопу сверху. Прямой угол оставляем. Расшатали, расшатали. И на себя, ну вдоль тела. Оу! О! Хорошо так вкусно, да? Да, конкретно я бы сказала. Конкретно там чуть-чуть там. Теперь берем вместе с пяткой стопу отдельно вот и раскачали вот так тут там тут уже другой движение там мы дергали вот так на себя а здесь нам надо из ноги вот так отпустить волну вот такое клесткое движение вот растянули и также на себя Ау. вот так можно еще проделать по-другому 40 градусов и ротация 45 градусов и теперь выдергиваем бедро вверх вот можно рукой сделать Вот это рычаг это у нас рычаг вот он поднимается расшатали расшатали и ну, силы рук не у всех хватает да? Кроме того, нужно. Вот так нормально потянуло можно, да? может ваш этот локоть там немножко пострадать тогда захватываем бедром а за голенями держим двумя руками, так, чашечку так вот Так еще хуже пострадать можно Вот, подрывнали угол и... Может лучше пусть рука пострадает Наша рука чем клиент? Нет, чем пробежный. Нормально это. Нет, тут же мы зажали, мы же не поднимаем ногу Она зажата да? да? Как раз то, что у меня было зажато Так, ну там много еще Приемов со стопами Давайте со стопами тогда э -э, Также практически как мы делали Когда она лежала э -э, животом вниз да, Мы берем стопу плотно И доворачиваем ее Ау! Щелкну Внутрь Теперь наружу Ау! Еще щелкну Ау! Еще щелкну Также вот по поводу плоскостопие поперечного, да, то же самое можно отсюда проделать. Оу! Вот Оу! Ой. вот эти вот пальчики. Вот сюда мы конкретно нажимали. Тук-с, тык-с, три пальца. Ой, как страшно. <связь> Верни. Теперь, когда, вот я говорил, что нога длинная, да, она начинает сама себя сокращать, вот она подворачивается тут, там коленка чуть-чуть, да, Пятка вот чуть-чуть. управляем -чуть. вот. пятку. Держим плотно стопу перпендикулярно, да? Голень вот придерживаем, да? И за пятку вот расшатали, расшатали. На себя. От себя. Ну, обычно она подворачивается внутрь. Чаще всего получается наружу, латерально. Вот. вот такое движение, вот такое. Ну, опять же, надо вот. хорошо фиксация, чтобы было Да, вот поэтому мы делаем фиксацию. Вот да. Фиксация. фиксация. Ну, тут, тут по, по нашим пунктам обязательно, что соблюдение это тело закреплено, зафиксировано до того, как мы сделали манипуляцию. Так, это сделали, это сделали. Ну, с пальцами понятно то же самое, что мы там делали. Поддерживали их. и в обратную сторону. Слышно там все на видео будет Все Теперь запомнить, повторить Расписаться и в стол положить